Она скользила по небесной глади и пряталась в туманах от разлог, Ее любил земли на небо глядя, мужчина, недостойный ее рук. Она ждала потерянного лета, а он дарил ей сладость глупых фраз и ждал ее. И не просил ответа, мужчина, недостойный ее глаз. Он пил ей про замки, он был с ней нежен по детски глуп. Он сам себе и ей придумал рамки. Мужчина, недостойный ее губ. Она бежала по ветру, по венам одиночества мороз. Ей вслед смотрел любовью безответной мужчина, недостойный ее слез. Он гладил ветер, целовал рассветы и отправлял ей запахи цветов. И, как всегда, не требовал ответа мужчина. Недостойный ее снов. Она летела по просторам ночи И пела песни северных дорог. Ее искал и верил в чудо. Очень мужчина. Недостойный ее строк.